Всем привет! С вами в эфире Портал 713 и сегодня мы поговорим о Российской Федерации и о той работе, которая была нами проделана в последние 2-3 недели уже завершающий этап ее. Просто поделюсь сегодня с вами некими разработками, нашими результатами и чего мы достигли успели сделать. Начну я начну с того, что наверняка многим известно, что Российская Федерация не является государством. Если смотреть по международному праву, в международном праве есть четыре типа участников международного права. Первые участники – это надгосударственное объединение, вторые – это государство непосредственно, третьи – это транснациональные торговые корпорации, и четвертый – это народ. Вот, ребята, и все типы участников международных отношений. Кто такие участники международных отношений? Это те, кто может вступать друг с другом в какие-то договоры, в какие-то связи, да, вести по договору какую-то деятельность да, в рамках соглашений, договоров и прочего. Вот, собственно говоря, кто такие участники, но это не означает, что какой-то участник является общепризнанным в международном правовом поле, да, либо, как говорят юристы и правоведы, он обладает правосубъектностью. То есть, если какая-то компания там считается, что она транснационально заключает договоры по всему миру, ну, допустим, размещает свои магазины или торговые точки, да, это еще не означает, что она обладает правосубъектностью на той или иной территории и вообще может а, совершать какие-либо юридически значимые действия в международном а, правовом поле. О чем я сейчас говорю, да, о каком таком международном правовом поле? А я как раз-таки говорю об ООН. Да, и об различных его комитетах, о различных его организациях, либо аккредитованных организациях это ООН. Что, что такое аккредитованная организация? Если в ООН, ООН аккредитовывает какую-либо организацию, то есть он ее признает, вносит свои реестры, дает ей регистрационный номер, определенные допуски да, к определенным уровням информации, к определенным фондам, к определенным каким-то своим целям, задачам, комитетам и так далее, то такая организация считается аккредитованной да, и обладает определенной правосубъектностью, то есть способной и правомочной совершать те или иные действия ну, в рамках веренной ей там, допуска, да, я бы так сказала. Вот. Соответственно, не всем это нужно, не всем это важно, да, можно быть обычной международной торговой компанией и не вступать ни в какие правосубъектности, не аккредитовываться в ООН, это вообще абсолютно не нужно, да, но смотря какие цели вы, ребята, преследуете, тут все просто, и на самом деле в... В мировом поле очень много различных компаний и корпораций, которые э, не признанные, которые не аккредитованные, которые не обладают правосубъектностью, но тем не менее это не мешает им жить, не мешает им вести свою деятельность, абсолютно не мешает э, зарабатывать деньги и так далее. Понимаете, да? То есть э, в международном поле практически можно все. Можно стать, э, например, как мы, международным общественным движением, э, некоммерческой организацией, которая не ставит свои цели извлечения прибыли, да, которая ставит свои цели совершенно другую деятельность. Но эта деятельность, она не исключает того, что, допустим, наше объединение, наша организация, да, движение наше может создать коммерческую структуру, любую. Мы можем учредить любой комитет, любую коммерческую структуру. Если нам нужно скажем так, вопросы финансирования порешать, да, то вопросы финансирования уже решаются приземленно. приземленно. Что такое приземленно? Ну, соответственно, для этого нам надо где-то в какой-то стране приземлиться, в каком-то государстве, да, зарегистрироваться в реестре какого-то государства, да, уже с регистрационным номером этого государства, этого реестра, прийти и получить какие-то доступы к банковским счетам и уже открыть свою деятельность, официально, да, коммерческую деятельность. Вот, ну, если коммерческую деятельность не вести и не создавать коммерческие структуры, то в принципе международное правовое поле не обязывает никого регистрироваться, а любая организация может заявиться абсолютно скажем так, бесплатно и безвозмездно, да, то есть заявительное право в действии, доктрины тоже у нас есть, у нас есть две доктрины, да, по одной доктрине а, можно заявиться и ждать ответа, хотя ответ по доктринам об объявлении себя, да, что я весь такой красивый, я есть, он на самом деле не дает вам больше преференции или полномочий, а, но дает как бы некую такую форму признания, опять же, это будет неофициальное признание, вот. Что является официальным признанием, когда с вами начинают вступать в какие-то правоотношения, да, то есть заключать договоры, заключать соглашения, вступать в различные сделки и так далее. Вот это уже начинается признание да, такой структуры. Вот. Поэтому мы как движение заявились, мы как движение о себе объявили всем значимым фигурам, вот. про нас знают. Дальше будем посмотреть, да, как мы будем развиваться, в какую сторону нам пойти, будем ли мы аккредитовываться в ООН, не будем мы аккредитовываться. Опять же, нужно понимать от наших целей и задач, если у нас будет четкая и конкретная цель, которая будет требовать правосубъектности, субъектности, да, которая будет требовать аккредитации, конечно, дальше мы пойдем аккредитовываться для определенных целей. Вот. Но мы свои цели сейчас разрешили немножко по-другому, я вам про это расскажу. Во-первых, мы, что мы сделали? Мы от имени Международного общественного движения «Народное единство» заявились в международном поле, в том числе объявили всем главам государства, ООН, всем значимым политическим структурам, что мы есть, мы объявили себя русским народом, который живет на территории, на определенной, да, и русский народ обладает своей правосубъектностью. Мы являемся участниками международных отношений но поскольку у нас народ по а, человеку, народ по международному праву, по международному законодательству обладает высшими правами и свободами, да, обладает а, по рождению правосубъектностью, да, то есть нам не нужна аккредитация, нам не нужно ничего доказывать, вот, нам не нужно доказывать свою власть, свою правосубъектность, свою правоспособность, да, каждый человек ей обладает по рождению и правосубъектности правосубъектности, она неотъемлема и она не передается понимаете и она никак не делится поэтому объединение любое объединение человеков любое народное объединение уже обладает правосубъектностью все что нам нужно было сделать это заявить всем значимым структурам но в свете того что мы понимаем прекрасно, и мы знаем, и у нас есть неопровержимые доказательства того, что Российская Федерация не является государством. Более того, по закону она не является аккредитованным государством. Да, его не признает уже ООН. Вот, о чем она прекрасно заявила И в СМИ вы, я думаю, видели такую информацию, да, что нас уже не пустили в ООН. Вот, а, ну, нас, я имею в виду, наших представителей Российской Федерации, любимых. Вот, ребят, все, все это общеизвестные факты. да. Почему не пустили? Российская Федерация не является государством. Почему она не является государством? На самом деле, у государства есть определенные признаки, которым оно должно соответствовать. Этих признаков, основных их пять. Если вы будете смотреть их в Википедии, либо различных дурацких российских учебниках, да, то вы собьетесь с толку. На самом деле, эти признаки, они в нашем правовом поле очень сильно завуалированы, потому что в России вообще ведется информационная блокада. Если вы не знаете, то знайте, что все новости сфабрикованы, что абсолютно никакая информация до России не доходит. Все, что происходит в международном поле, какие происходят подвижки, изменения, в России никто ничего не знает, потому что СМИ у нас подконтрольные, СМИ у нас формируют иллюзии для народа, для спящих, да. Если вы смотрите и следите за новостями, то, ну дай бог, 1-3% просачивается той информацией, которая на самом деле вообще происходит в международном поле. И это грустно, ребята. Поэтому наш народ на самом деле самый голодный народ до информации. И наш народ, он не просто голодный, да, он уже, скажем так, кричит от этого информационного голода, потому что реально никто не знает, где взять эту информацию, как ее подтвердить и так далее. А то, что некоторые люди... Ну, скажем так, на свой страх и риск выкладывают, да, или как-то обнародуют, эти люди на самом деле страдают, потому что у нас карательные методы, сами знаете, как работают, очень хорошо работают. Вот, и это печаль на самом деле. Вот, значит, исходя из проблематики вопроса, она заключается именно в том, что Российская Федерация не является государственным органом, то есть это вообще не государство. Почему это не государство? Потому что у Российской Федерации нет своих территорий, а у Российской Федерации нет своего населения. У Российской Федерации нет еще много чего того, что должно быть у государства. Ну, в частности, да, мы возьмем суверенитет, в частности, мы возьмем юрисдикцию. Вот. Российское государство даже не имеет права на свое частное право, понимаете? Она не имеет права ни на один свой закон. Согласно устава, Коммерческие структуры, да? законов нет. Значит, у государства, у любого государства должна быть конституция. Вот, Вы, мы все с вами знаем, что в Российской Федерации нет конституции, в Российской Федерации есть только проект, причем от народа тщательно скрывается, как и кем этот проект, и когда, по каким таким подложным документам, на каком таком референдуме он был принят, да, ну здесь, конечно, меня могут закидать тухлыми помидорами, но, ребят, давайте смотреть правде в глаза. Это проект. Он как был проектом, так и остался. И голосовали все по бюллетеням за проект Конституции. Соответственно, никакой Конституции нет. А раз нет Конституции, то нет и государства. да. Ну и тем более уж территорий. Статья 67. Пункт 1, пункт 2, прочитайте внимательно, ничего этого нет. Более того, самый интересный вопрос, про который я начала говорить, да, про юрисдикцию. Юрисдикция всегда в себя включает территорию, на которую она распространяется, и всегда в себя включает законодательную базу на основании которой да, мы можем а, отправлять прав, ä, правосудие. Но не мы можем, а государство может отправлять правосудие. Так вот, если вы внимательно почитаете а, статью проекта Конституции 67 пункт 67.2, вы увидите, что территория у нас-то как раз таки, на которой осуществляется юрисдикция, это море. Да, территориальное море, острова особой экономической зоны. Вот. Ну и, собственно говоря, там морской шельф. да. И законы, которые могут применяться на этой территории, это федеральный закон о континентальном шельфе и общепризнанные нормы международного права. Точка, ребят. Ни о каких законах Российской Федерации ни о каком частном праве речи не идет. Понимаете, нету, нету. Юрисдикция не включает. Частное право. Еще раз, кто не понимает, юрисдикция Российской Федерации не включает частное право. Поэтому все законы, которые выпускает а, так называемое государство Российской Федерации, не имеет к юрисдикции ничего общего, никакого отношения абсолютно. Поэтому ни один закон в наших судах не работает, он и не может работать. А по каким же законам они судят? А они судят по естественному праву. Кто сильнее, тот и прав. Вот и все, ребята. Есть указания сверху, есть ДСП. Вот они и судят по ДСП. Потому что для любого должностного лица превыше всего должностная инструкция. И судить вас будут в этих судах. По должностной инструкции. Какие бы вы законы им ни рассказывали, что бы вы им там ни доказывали, это все бесполезно. Вас, ребята, судят всех по должностной инструкции. Ну, смотрите, что же из этого вытекает. А из этого вытекает что Российская Федерация есть не что иное, как транснациональная корпорация, которая не обладает правосубъектностью в международном поле. Да, то есть не имеет права а, осуществлять какие-то юридически значимые действия в этом поле. Да. А, что мы еще знаем про торговую корпорацию? Может ли торговая корпорация иметь свои суды и осуществлять отправление правосудия? Нет, ребята, не может. Это противозаконно. Это противоречит ä, правам человека, потому что, согласно прав человека, каждый человек имеет право на честный и справедливый суд, созданный на основании закона. А если у Российской Федерации юрисдикция не включает частное право, по которому и созданы все суды, да, то о каком суде, созданном на основании закона, вообще идет речь? О чем нет частного права, значит, нет судов. Все. Поэтому наши суды, практически никто нигде никак не зарегистрирован, особенно мировые районные суды. Их нету. Все сою и вообще не существуют. Это призраки, Какую-то юридическую деятельность за них осуществляют судебные департаменты. Но если мы посмотрим на код Аквед, какой может вести судебный департамент, то там нет отправления правосудия. Они занимаются чем угодно. Вот, между прочим, судебный департамент самый главный, да, ну и по городу Москве то же самое. У него код по Акведу, да, деятельность Верховного Суда. То есть это что, что такое за деятельность Верховного Суда? Деятельность Верховного Суда не включает в себя деятельность по отправлению правосудия? Или включает? А кто эту разнарядку придумал, включает она или не включает? Если частного права нет, ребят, ну вы понимаете, о чем мы говорим. То есть какая-то торговая корпорация создала на нашей территории суды, силовые ведомства, подразделения, армию. Да? Опять же, давайте коснемся вопроса армии. Что такое армия? Кто такой президент, который является главнокомандующим? Да? Любой президент является главнокомандующим. Так где главнокомандующий размещает свою армию? Ну, как правило, размещают на вражеских территориях, да, или военные меня сейчас поправят. Мне кажется, что, наверное, логичнее размещать на вражеских территориях, ну, чтобы там, если вдруг какая заварушка, да, или поближе к вражеским территориям, на границе, да. Но никто не будет размещать свою армию внутри страны. Это же глупо, Зачем? Пока они там из Калуги доедут там, до ближайшей границы, да, до Дашинской особенно, но это же сто лет пройдет. вот. Поэтому как-то глупо по всей территории организовывать гарнизонные части. Нет, вы не задавались себе таким вопросом? А кто на тебя внутри страны нападать-то будет? Если Путин у нас а, по той же самой статье Конституции, да, уже не помню, там 87-я, по-моему, но вы меня поправите. Если что, я знаю, что вы у меня все такие внимательные ребята, а полномочия Путина, какие? Президента, осуществлять внешнюю деятельность, внешнюю политику. Да, хорошо, он ее осуществляет внешнюю политику. Если территория Российской Федерации находится на территориальном море, то на нашей территории континентальной суши прекрасная такая внешняя политика, прям прекрасная, да, а он же еще и главнокомандующий, прям прекрасно по всей территории по нашей растаяла военная часть. Вот скажите мне, пожалуйста, нафига нам военная часть Сибири внутри, в Начукотке? Вот нафига. Там до ближайшей границы, как до Луны пешком. Ну, я утрирую, конечно, ребят, но вы просто вдумайтесь в эти вопросы, да, и вам станет все понятно. Значит, что мы на сегодняшний день имеем по факту? На сегодняшний день мы имеем торговую корпорацию с коммерческими структурами. Это для вас не секрет. Вся Российская Федерация зарегистрирована в реестрах Данса, она зарегистрирована также в реестре налогового агентства в США, да, поэтому где она только не зарегистрирована: и на США, и в Греции, и в Европе, и в Австрии там частично везде, везде-везде, по чуть-чуть, да, везде размазалась. Вот. И куда там только вот веревочки не виться, понимаете, только не на нашей территории. Она зарегистрирована везде. И все это коммерческие структуры. Куда ни приди, все упирается в деньги. Ну вот заходите вы себе что-то, оформ... и самое главное, столько надо всего оформлять для народа, понимаете? Это же какой бизнес, любую бумажку надо оформить, любое действие надо деньгу заплатить. Это надо заплатить, самое главное, что денег нет тоже, это все известно. Так вот, ребят, что имеем по факту? Некая торговая корпорация а, оккупировалась на нашей территории. Точнее, она оккупировала нас, да? Развела здесь силовые структуры, бандформирование, по-другому скажем, да? Развела здесь военную технику. То есть, что она делает? Она держит нас в заложниках, а как по-другому можно назвать, да? Что, что делают вот эти вот куча гарнизонов подземных на территории города Москва? Вот что они тут делают? У меня замкадом что, Китай начинается? да, или, или что? Зачем они здесь? Что они здесь внутри будут охранять? Или у нас поддержка с воздуха, ПВО не работает? Что что здесь у нас происходит? -то? Зачем? Зачем оно тут? У меня логичные вопросы как народа. да? Почему мне на эти вопросы Минобороны не может ответить? Что они тут делают? Вот Почему у меня танки тут по волоколамке ездят, как к себе домой, туда-сюда, обратно, да, мешают тут мне на дачу прокатиться? Ну что за безобразие? Вот я хочу об этом знать, понимаете? Мне как народу не докладывают. Они не должны. Что происходит по факту? Происходит на нашей территории некая торговая корпорация обзавелась своим чопом которую мы называем полицией, да, и еще слезы находим, умоляем, но ну, ребята, ну, помогите, ну, защитите нас. Но только мы не понимаем, что этот ЧОП, он охраняет вот эту вот торговую корпорацию, ему на народ вообще плевать. Почему? Потому что закона нету никакого. Есть внутренние ДСП, внутренние инструкции сотрудников которыми они придерживаются. А в этих внутренних инструкциях про народ ничего не написано. А про права человека тем более не написано. И когда мы приходим и говорим, вот же, вот же, ваш закон о полиции, вот же, пожалуйста, да, 12-я часть, там пункт 5, посмотрите, что написано. Права человека вы должны защищать прежде всего. Полицейские округляют глаза и говорят, что... У меня вот, видишь, ДСП, пошел отсюда, все, я ЧОП. И все, ребята, понимаете, это ЧОП. Вот, к военным идти, а что военные делают? Это откуда вот эта банда, да? Потом нам по телевизору показывают, что вот, накрыли кого-то там. Ну, кого накрыли? Тут всех можно накрывать, все, всю Минобороны можно накрывать, потому что это бандформирование. А, а как иначе, если это не государство? Если это не государство, то это бандосы, ребят, все, вооруженные бандосы. А кто это еще такие? А вот, Посмотрите, что они делают. А, народу шлют отписки. Ну, потому что народ наш глупый, народ наш не понимает, что пишут-то они в торговую корпорацию, но с таким же успехом можно в Макдональдс писать. Вот результат будет одинаковый. А что вы пишете гаранту Конституции? Какой Конституции? Гаранту Устава. Вы пишете гаранту Устава коммерческой фирмы. Ну, давайте с таким же успехом Миллеру писать. Я думаю, что успех отписок будет одинаковый. Можно еще писать Лукоилу, директору, да, вот памятного, как его зовут. Можно, что у нас там еще есть? Русал, да, вот, пожалуйста, Прохорову можно написать, олигарху. Результат будет, ребята, одинаковый. А что не пишем? Да, в Нурникель можно написать. Вот то, то же самое. А что не пишем? Туда можно написать. Результат будет одинаковый. Ни у кого ничего не будет, никто ничего не добьется. Поймите это раз и навсегда. Государства нет, власти не существует. Посмотрите на свои субъекты федерации, посмотрите, что вы увидите. Возьмите свой субъект, губернатор там какой-то у вас, там, ну, допустим, Хабаровский край. да. Ну, посмотрите, как он зарегистрирован. Он зарегистрирован в ЕГРЮ как торговая корпорация, все, что они делают, ну, посмотрите на их деятельность, какая у них там АКВЭД, АКВЭДом обозначена деятельность, налоговая компания, что они делают. Знаете, куда налоги собираются? Вот сейчас э, Российские Федерации перекрыли все свифты, да, у них, э, им ограничили тот доступ к деньгам, ко всему остальному, вот, но они, недолго думая, продали Японии за 622 год, им же надо как-то где-то валюту через что-то гонять, денежку, э, продали весь Дальний Восток, э, что там Сахалин еще, да, Петропавловск-Камчатск, ну, как продали. Я вам расскажу, как продали. Просто налоги с этих регионов теперь будут пополнять казну Японии. Вот. Вот для этого сделаны налоговые. Да, я уже вам рассказывала в некоторых лекциях, что у нас и НН также работают, вот, у нас и вся налоговая также работает, и пенсионный фонд также работает. Да, они продаются прям. Одним, вторым продаются. То есть, куда ваши сборы и налоги от, от народа, от биомпланктона, да, плодоносного такого еще. Смотрите, какие молодцы сами себя умудряетесь кормить, да, еще и а, все государства содержать. Какие вы молодцы. Главное, все спят и, и носят в клювике вот этот торговой корпорации, да, всем, вот, ну, всем, все, все с нас имеют. Пожалуйста, тебе ЖКХ, такие же бандосы, да, приходят, щиплют тут с вас денежку, да, а, не будешь платить, мы тебе счетчик вырубим. И никого не волнует, что этот счетчик ты лично купил и провода лично проводит. Нет, всем плевать, они тебе придут, все раскурочат. Почему? А почему мы не можем противостоять этому? Потому что чоп охраняет вот эту торговую корпорацию, да? Вы же не идете в чоп Макдональдса там или не знаю структуры какой-то торгового комплекса, да? Не идете, не говорите: "Ой, слушайте, там товарищ, придите, помогите, у меня там вот дома счетчик снесли". Но он скажет: "Слушайте, вообще не моя компетенция, идти отсюда". Но эти еще хоть слава богу приезжают для галочки, для видимости. Вот, ну, ребят, поймите масштаб катастрофы, да? То есть некая торговая корпорация 30 лет водила нас за нос, 30 лет держала в информационной блокаде и нам вешивала, вешивала да, развешивала лапшу на уши, что она является государством и мы как граждане обязаны соблюдать ее законы. Скажите пожалуйста, чё, а что я не гражданка Газпрома? Вот я хочу быть гражданкой Газпрома, это же национальное достояние. Давайте поделим весь газ, нефть. Более того, да, Газпром у нас владеет всей энергетикой в стране. «Классно, я хочу быть гражданкой Газпрома. Зачем мне Российский Федор? Давайте сменим гражданство. Все вместе переедем в Газпром. А что, национальное достояние, они же не скрывают. Что-то рекламу перестали пускать. Деньги, наверное, кончились на нее. Или очередной клуб какой-то там скупили». Вот, ну, ребят, понимаете, абсурдность ситуации, и самое, что удивительное, что в международном сообществе все про это знают, и они такие, а ну, а, а, а они мне говорят, в ООН говорят, а мы что можем сделать, если вас народ все устраивает, понимаете, вот, вот у них такое мнение, нас народ все устраивает, а по уставу ООН ни одно государство не имеет права вмешиваться во внутренние дела другого государства. И Совбез ООН обязан вот это вот правило честно блюсти и бдеть, чтобы вот никто не ай-яй-яй вот на территорию того государства не влез. То есть вот окучивает Российская Федерация своих так называемых спящих граждан, да, продает их налоги, куда хочет, да, что хочет, как хочет, крутит, вертит, развела тут кучу-кучу торговых корпораций, там всякие Всяких мосэнергосбытов, там еще всяких сбытов, тепло каких-то электросбытов, там чего у нас только не сбытуют, да? Развела весь этот зоопарк, тут ЖКХ, управляшки, как грибы после дождя понавырастали, банков тут, пожалуйста, понаразводилась вообще пруд пруди. И все стригут население. Какое у нас классное покорное население? Все это все стригут. Слушайте, ну, наверное, ребята, пора просыпаться. Наверное, пора осознать, вот кто еще спит, кто еще мне до сих пор пишет в личку, простите меня, пожалуйста, кому я не отвечаю на вопросы, как себя вести в судах, а что мне написать в суде, а от руки мне написать или поставить <пух> вот это вот штампик пальчиком, да. Вот, ребят, вы уж меня простите, но я понимаю все вот это и знаю все вот это досконально, изучив все документы, ну вот даже не вижу смысла отвечать. Правда. Не из-за того, что я такая злая, а из-за того, что просто невозможно. 600-800 сообщений в день абсолютно одинаковых. Да? И э, я, наверное, подумала, что лучше я потрачу все усилия, и в международном правовом поле я эту проблему обозначу. Как бы оно там ни было, как бы оно там ни развернулось, но э, что мы сделали? Мы заявились, что мы русский народ. Мы не вымерли, как мамонты. Мы есть. Нас всех можно посмотреть на проекте «Я человек». Мы не прячемся. Мы никуда не разбегаемся. Мы готовы отстаивать свою землю, свою собственность, своих детей, свою культуру и свои традиции до конца перед всеми, кто вообще на это все посягнул и покусился. Вот. Также мы заявили, что Российская Федерация является торговой корпорацией, мы про это все в курсе. И вся ее деятельность, разведенная здесь судами, она в принципе незаконна вообще. Вот от слова совсем, кто, кто сейчас не понимает, от слова совсем незаконно. У торговой корпорации не может быть судов. У торговой корпорации не может быть своих силовых структур, только нанятый ЧОП. У торговой корпорации не может быть своего Министерства обороны. Не может, ребят. Это вооруженная банда. Вот, поэтому мы заявили в международное сообщество, что мы это все знаем, и мы сейчас будем решать вопрос ребром, то есть каким образом мы будем отказываться от услуг вот этой коммерческой структуры, ну, и, и множество, я бы так сказала, множество коммерческих структур, которые крышуют. Одна непонятная структура под названием Российской Федерации, да, как, кто они такие вообще, непонятно, кто такой Путин, который гарант какой-то там конституции, которую никто в глаза не видел, есть какой-то проект, но его тоже никто в глаза не видел, ни с печатями, ни с подписями, ничего, и тем более этот проект совсем нам не проект, да, устав какой-то коммерческой фирмы, вот, поэтому, ребят, что можно сделать в таких ситуациях? В такой ситуации можно осознать, что тебя обманули. По международному праву есть такое понимание, называется аксиомы права. Так вот, аксиома права гласит, если кто-либо был обманут, то ни одно соглашение, которое было достигнуто при при обмане или манипуляции, не может дальше продолжаться. То есть оно должно быть расторгнуто здесь, сейчас, как только обман был вскрыт. Все, Соответственно, с этой минуты, как только обман был вскрыт, человек является априори свободным, не связанным ни с кем обязательством. Вот мы про это и заявили, что мы больше с Российской Федерацией никакими обязательствами не связаны, мы не являемся гражданами. И я это все расписала, обосновала и доказала, что мы не являемся никакими гражданами и не можем являться гражданами в торговой корпорации обосновала также, что не может быть судов никаких, института гражданства нет, ничего этого нет. Вот, поэтому мы больше не связаны никакими обязательствами с данной, с данной структурой. И если на нас будет сейчас какое-либо покусительство, да, угроза, угрозы, либо угрозы силой, либо какое-то оказано давление и так далее. Все а, международные органы структуры, все, кто заинтересован в этом, во всем, все были нами уведомлены. Если что-либо происходит, мы имеем право звонить напрямую, жаловаться напрямую. И после этого должно быть оказано достаточно жесткое воздействие на те структуры, которые пытаются давить на народ, на каждого человека. Вот Мы написали постановление от народа, запрещающее Российской Федерации осуществлять юрисдикцию на нашей территории. На самом деле по международному праву можно осуществлять юрисдикцию не на своих территориях, а на соседних. В том случае, если прямо это не запретить. Вот мы прямо запретили осуществлять территор... юрисдикцию на... на нашей территории. Мы запретили деятельность судов на нашей территории, более того, мы уведомили их всех о том, что мы знаем, что мы уведомили международное сообщество, что мы попросили международного сообщества охраны, ну, скажем так, да, содействия нам в восстановлении нормальных государственных органов власти, вот, и мы попросили также оказать нам консультационную поддержку. Я вам объясню, почему, потому что в при ООН есть комитеты, которые оказывают вот таким вот не самоопределившимся народом по терминологии международного права мы называемся не самоопределившийся народ. Вот. Есть комитеты, которые оказывают поддержку какого рода: как раз-таки, поддержку по аккредитации в ООН, по оформлению всех документов по заявлению себя как народ, который будет восстанавливать органы государственной власти и так далее. Да? То есть вот, может быть, кто-то уже подался на вот эту вещь, то есть чтобы вот этот комитет оказал нам такую вот информационно-правовую поддержку, как это сделать, показал, дал все заявления, научил, рассказал, помог, как их всех заполнить. Ну, то есть вот сопроводил нас в этом вопросе, у них есть такие комитеты, и они действительно оказывают помощь вот. также на оформление всех вот этих документов ребят нужны конечно же деньги да и благодарю всех кто, Откликнулся, да, и оказал нам благотворительную помощь и в отправке, написаний писем, и, и вообще просто помог, да, на организационную деятельность, на канцелярию. Вот. Но, тем не менее, на оформление каких-то документов, вообще, в принципе, на какое-то вот восстановление государственного устроя и так далее, есть ВОН определенные резервные фонды, которые формируются годами, которые еще, допустим, лежат эти фонды со времен СССР, они есть, да, СССР в свое время делал отчисления в эти фонды резервные, и эти деньги до сих пор там лежат, вот, есть, опять же, некие взносы, которые платят каждое государство за членство в ООН на определенные цели и задачи, и тоже из них формируются различные фонды, вот, поэтому ООН, в принципе, обязан содействовать, и помогать народу в том числе и финансово помогать да если такая помощь нужна опять же что такое помощь финансовая, ребят вот э, у моей, допустим ребят стал такой вопрос что как это ты просишь помощь мы что будем кредиты брать нет а ни о каких кредитах речи не идет абсолютно а, речь идет о гуманитарной помощи а, потому что очень много людей у нас сейчас находится в тяжелой жизненной ситуации и благотворительные фонды вон очень хорошо действуют, работают, и очень много комитетов может помочь. Вот. Проблематика нам известна, проблематика нам понятна. Мы можем быстро сформировать списки до да, пострадавших, оставшихся без жилья, оставшихся, ну, допустим, без каких-то средств существования и так далее, да, пенсионеры вот у нас в трудных ситуациях, особенно когда приставы забирают всю пенсию, вот, поэтому вот на такие цели, могут быть выделены средства из фонда, но опять же, ребят, вы поймите, что эти средства, они распределяются самим фондом, то есть здесь как таковой вопрос даже не, не, не прохождение через народ этих денег, да, то есть это определенные структуры, к которым мы обратились за помощью, да, и есть комитет Красного Креста, как раз таки, который тоже помогает и оказывает такую помощь, тем более мы попросили у Красного Креста защиту, вы понимаете, ситуацию, да, что на наших территориях расположены военные базы, вот, непонятно кого, непонятно, что с этим делать, да, и, естественно, люди все напуганы, потому что, но ну, мало кто попрет, да, против вооруженных людей, вообще безоружно, но мало кто пойдет, и для того, чтобы у нас здесь сейчас не было какого-то такого хаоса и коллапса, да, Красный Крест, он на самом деле может оказать очень мощное содействие, вот, и те, кто боятся, что Красный Крест ведет сюда сейчас НАТО, и тут у нас будет вообще то, что надо, вот, нет, ребят, там нормальные все адекватные люди, мы предварительно с ними общались, предварительно с ними советовались, консультировались, вот, опять же, да, все, все по запросу, то есть, если будут какие-то активные подвижки, активные действия со стороны Российской Федерации, значит, Красный Крест будет сюда введен и активирован, вот, если пройдет все тихо и мирно, Российская Федерация все-таки, пойдет навстречу народу, да, и свернет свою бурную деятельность, даст народу восстановить органы власти нормальные, то как это, как в принципе, да, как от нее ждет все международное сообщество, то мы можем все тихомирно а, порешать в нашей стране. Вот, так что переходим к самому главному. Документы все, которые мы отправили и в международное сообщество, и отправили руководителям структуры Российской Федерации, выложены на нашем сайте. Ссылочку я вам на эти документы скину, можете с ними ознакомиться, почитать. Отвечаю сразу на вопрос, который уже прозвучал. Почему мы отправили именно этим деятелям? Ну, Во-первых... Королева Великобритании является держателем реестров ДАНС и реестром всех коммерческих торговых компаний. Вот. И э, это ее вочная, ее власть, поэтому мы ее обязаны были уведомить. Вот. Потому что торговые корпорации Российской Федерации с э, больше чем половины своих структур, э, в том числе МВД, и все, все, все органы э, и министерства, ведомства, агентства и прочие структуры зарегистрированы в ДАНСе. Она как держатель этого реестра. Должна быть уведомлена, что мы народ изъявили о своей правосубъектности, да, и мы знаем, что это торговые структуры, и вот эти торговые структуры должны остаться все Великобритании. То есть вопрос деятельности этих торговых структур на территории нашей страны да, будет решаться народом. Вот, она должна быть про это в курсе. И прекрасно она понимает, о чем речь. Второй вопрос, почему направили президенту США Трампу, все то же самое, по той же причине. Все банки, все финансовые институты у нас зарегистрированы в налоговых органах США. Трамп, как держатель этих реестров, тоже должен быть уведомлен, что если что, он будет принимать вот этих всех товарищей к себе. <с. <с.> вот. Ну, я образно, конечно, говорю, но мы обязаны, да, поскольку эти корпорации а, зарегистрированы там. Раз они зарегистрированы там, уведомляем держателей реестров. А, кого мы еще уведомили? Ну, ООН, понятное дело, да, я думаю, что не, не нужно объяснять, почему мы ООН уведомили. Папу Франциска уведомили, папу Римского, по той простой причине, что у нас на нашей территории есть прекрасная, огромная корпорация, которая на самом деле владеет всеми акцизами на отравляющие вещества. Вот, это водка, алкоголь, да, и табак, это РПЦ, все, всем вам известно. Вот, держатель реестра РПЦ у нас Ватикан, обязаны были ребята его уведомить, но прям как ни крути, да, что если вдруг чего, вот, более того, у Ватикана никто еще не отменял, даже если мы говорим о том, что в 2016 году Ватикан закрыт, и с 2016 -го года у нас уголовное право Ватикана не работает, я вам скажу, работает. И еще как хорошо работает. Вот, Если мы сейчас на РПЦ будем от народа писать исковые заявления да, по геноциду нации через распространение алкоголя, и табака, табака и прочего, прочего, да, и превращение а, культовых мест, религиозных мест вообще в, в какие-то торговые корпорации, да, в торговлю, в, вообще я не знаю, во что все сквернили. Ребят, ну... Это, извините, уголовка. Это преступление, и преступление должно быть наказано. Вот. Такие вещи оставлять нельзя, да, потому что то, что они творят, да и подмена веры, и всего остального, ну, это издевательство над русским народом, больше это назвать никак нельзя. Вот, Поэтому этих трех товарищей уведомили в обязательном порядке, как держатели реестров, да, как ответственных за вот эти вот торговые части торговых корпораций, так называемой, вот этой банды сплоченной, да, торговых корпораций транснациональных. Вот, ну, всех остальных, кто там у нас еще? Красный крест, понятно, да, мы находим с вами, находимся с вами в режиме военной оккупации, мы военно -пленные. я вам объяснила, да, что стоят непонятные гарнизоны, части, против кого, зачем, мы тоже не знаем, поскольку государства нет, то речи ни о каком... Ни о каком Министерстве обороны, ни о какой военной структуре государства, да, которая нацелена на защиту своих граждан. Вообще речи не идет, ребят. Вот со всеми документами вы можете ознакомиться. Они все уже выложены в открытый доступ. Документы все активированы. Документы все получены. А раз они получены тем, кому мы отправляли, значит, документ действует с момента вручения получения. Заявительное право в действии. Да, право, оферты в действии вот поэтому можете почитать вникнуть разобраться там вся доказательная база все что мы требуем от народа вот как можно использовать сейчас да исходя из ваших ситуаций вы все сейчас находитесь в судах в той или иной мере, либо с приставами развлекаетесь, либо в судах развлекаетесь, да, либо ведете какую-то предвариловку с банками. Можете совершенно смело это все печатать и как приложение прикладывать к своим документам, да, к своим заявлениям, вот этим вот органам, совсем нам не органам, да, и уведомлять. Вот. Если после этого будут нарушения, по всем нарушениям, прям комплект документов присылайте на нашу почту, email Собака им орг. Вот, это наша общая почта Мы эти все нарушения будем принимать И рассматривать комитетом по правам человека Формировать коллективные иски Против судебной системы Российской Федерации да, Против банков Против коммерческих структур В виде всяких сбытующих организаций И так далее Всех, кто на вас наезжает ребят, Будем коллективно подавать иски И наказывать эти торговые корпорации И таким образом будем их выгонять с нашей территории вот то что еще хотелось бы вам объяснить рассказать да, чтобы вы понимали Рассказывала вам в предыдущей лекции, но тем не менее, хочу еще и в этой лекции рассказать и затронуть, кто еще не понимает. Так всегда было, есть и, бу и будет, и, ну не знаю насчет будет, да, тут надо подумать, но тем не менее, вы должны понимать, что всегда при государственном мироустройстве существуют две системы. Одна система называется страна, где у нас земли, территории, имущество, да, где у нас живет народ и человечество, вот, и для страны не Применимые. Ни границы, ничего у нас, рубежи нашей Родины и так далее. И вся вот эта система хозяйствующих субъектов да, это все называется вместе одним большим словом, страна. А страной управляет, и территориями страны управляет государство. Это виртуальная структура. Во всех странах такая одинаковая система. Какую вы не возьмите. Возьмите Германию, Эстонию, США. Везде одинаковая структура. Везде есть страна с территориями, с землями, с хозяйствующими субъектами, с народом. Да? И вот этим всем хозяйством управляет виртуальное государство. Так было у нас и в СССР, у нас был Союз СССР, Союз ССР, и был СССР как государство виртуальное, в котором Кроме законов и политбюро, в котором кроме политики ничего, собственно говоря, и не было. Там была идеология, политика партии, да, все помните, КПСС, исполнительный орган, то есть была определенная политика, которая уже управляла регионами, управляла непосредственно страной. Вот. И если мы посмотрим на Российскую Федерацию, да, то мы увидим, что есть Российская Федерация, то есть как таковое так, так называемое да, иллюзорное виртуальное государство, которое на деле оказалось совсем не государство, вот, но у него нет территорий. То есть что, что мы можем, о чем мы можем говорить? О том, что Союз ССР, жив и не просто жив, а по всем документам существует и продолжает свою деятельность. Просто э, вместо государственного органа были созданы сеть, э, корпоративных каких-то торговых корпораций, да, которые каждый в своей отчине захватил имущество народа и вот этим вот захваченным имуществом управляет. Так еще и не просто управляет, а еще и с помощью этого захваченного имущества поработил сам народ, самого хозяина этого имущества, да, и еще из хозяина имущества собирает дань. Вот, ребята, что происходит сейчас на нашей территории. И я вас очень прошу... Uh, уже, наверное, открыть глаза, протрезвить и посмотреть на ситуацию прямо, как она есть, перестать питать себя иллюзиями, что давайте напишем гаранту Конституции, он сейчас нам там что-то порешает, а давайте мы напишем министерство. Кому? Ну в Макдональдс напишите с таким же успехом, понимаете, торговая компания. Кому вы там пишете? Вы что думаете, что какой-то торговой компании, директору? Есть вообще дело до какого-то там Вася, живущего в селе Балагое? Да плевать он хотел на этого Васю. Это вы еще скажите спасибо, что они вежливые, культурные, вам хотя бы отвечают. Они а так, как было там до 59-го федерального закона, вообще всех игнорили. Ну, хоть как-то, понимаете, хоть как-то. вот. Опять же, да, ну что такое МФЦ? Вот все говорят, ой, как для нас стараются, какая красота МФЦ. Ну что это такое? Ну коммерческая структура. Каждая бумажка, каждый плевок, каждый это стоит денег. Ну это же невозможно за все платить, почему я в своей стране должна платить за те бумажки, которые нужны для того, чтобы оформить бумажку, которая мне по большому счету нафиг не нужна, а нужно государству для учета, да, а мне оно нафиг не надо, но вот нет, вот вы должны, ну абсурд, ребят, ну абсурд, бюрократия чистой воды, ну только это сейчас бизнес, ничего личного, понимаете, вот, поэтому, ребят, просыпаемся, мы уже много всего сделали, у нас сейчас решительный шаг. Сейчас мы должны с помощью нашего народа все вместе уведомить все структуры, ваших коммерческих корпораций, ваших, я имею в виду, с кем вы сейчас имеете дело. Управляющие компании, суды, государственные органы, прокуратуру, полицию и так далее. Вот с кем вы взаимодействуете, распечатываете комплект документов, приходите и говорите, я народ, я здесь власть и хозяин, а вы коммерческая структура. У меня к вам Вообще никаких вопросов. Вы, ваша деятельность здесь незаконна. Все, до свидания. Они не имеют права ничего сделать, понимаете? Вот сейчас уже не имеют. Если они что-то будут делать в отношении вас, возбуждать дела, я не знаю, там, продолжать вести. Какие-то судопроизводством заниматься и так далее. Ребята, пишите. А вот здесь теперь да, мы подготовили комитет по защите прав человека. У нас сейчас набран штат сотрудников, практически укомплектован штат. Вот, и мы сейчас начнем работать. В полную меру будем запускаться, будем работать. Вот. Если вот такое происходит после уведомления, все, ребята, гага их ждет. Так что давайте будем изгонять паразита с нашей территории. И я вас прошу делать это все организованно, делать это все планомерно, то есть без всякого скандала, держите себя достойно. быть человек. Вы на своей территории, вы хозяин. Вы же приходите в Макдональдс, вы же не начинаете там истерику закатывать, что у меня там, вы же спокойно разговариваете, да? Хочу, покупаю услуги, не хочу, не покупаю, я не обязан вообще у вас тут отовариваться. Вот так же и в суд приходите. Вот, ребята, вы коммерческая структура, вы никто, вас вообще нету. У меня с вами ни договора нету, ничего. Какое ФССП, какие методы государственного принуждения, они вообще незаконны. А у судей, между прочим, у судов нет соглашения с ФССП, так на минуточку, чтобы вы знали, вдруг кто еще не знает. Вот у них даже договора друг с другом нет, понимаете? Поэтому как происходит? Взыскатель приходит, берет исполнительные листы и несет ФССП, а они друг с другом? Даже не общаются, они ничего не знают, что одни поддельные, другие поддельные, понимаете, поддельники они. Вот, ребят, вот-вот вкратце вам объяснила ситуацию, что происходит, вкратце рассказала, какую работу большую мы проделали. И я думаю, что эта работа сейчас принесет достаточно большие плоды. Да, э, я достаточно надеюсь на вас, на всех, что вы все-таки у меня люди разумные. И... Э, сделаете все достойно, да, что все-таки дадите отпор этому паразиту, поставите всех на свое место, каждый суд, каждую прокуратуру, да, что вас, ребята, нет. Все, до свидания, сворачивайте свою лавочку, увольняйтесь, вообще идите в леса, вон берите топоры и а, восстанавливать тайгу, все вырубили, пожалуйста, кедры сажать, вот. Но ну, потому что а куда их еще отправлять-то? Хватит уже здесь клоунаду разводить, ребят, пора наводить порядки, вот. И у вас для этого есть все инструменты пока к сожалению или к счастью но пока есть бумажки да я надеюсь что следующим шагом нашим будут уже совсем не бумажки да а достаточно серьезные действия имеющие нормальные материальные последствия вот ребят вот такая вот у нас Сегодня состоялся с вами такой диалог, да, вот э, такой большой-небольшой отчет о нашей проделанной работе. Я думаю, что он будет достаточно результативен и достаточно эффективен в борьбе с этим паразитом. Всем успехов, ребят! Я думаю, что победа будет за нами. Я в это свято верю. Всех вас поддерживаю. Вот Вперед и только вперед!